На повестке дня камус от компании Atomic, он был в прошлом году, и в прошлом году я про него не рассказал, и поэтому сегодня в этот раз возвращаюсь к нему. В общем, даже, наверное, поговорим не о камасе, потому что уже с этого сезона не только Атомик начал делать. Не скажу сразу, что во-первых, Атомик это далеко не лидер производства Камосов, но идея вот эта была увидена мной лично у них первым. В этом году я уже видел такую идею, реализованную другими людьми, она, наверное, еще поимела еще больше интересную реализацию, но суть не в этом, давайте поговорим о самом принципе. Значит, новый концепт подразумевает себе такую вот историю, это уход от э, шерсти борса на рокерном носу. Идея заключается в том, что у этого ну не несколько смысл. Во-первых, когда вы скитурите на каком-то тонком снегу или там по весне или в сезон какой-то там на, на границах сезона, вероятность попадания лыжи на камни и повреждения камуса в этой части намного, ну, как бы, вероятность выше. Ну, естественно, камусом вбиться в камень ободрать, ну, как бы, жалко. Опять-таки, ремонтировать сложнее и так далее. Ну вот это вот полиэтилен он более стойкий, его менее жалко, он легче чинится а, С другой стороны опять-таки вот эта часть зарокерная, часть лыж Она не особо сильно, когда воскитурить, это и работает в общем-то Она как бы, ну все равно на ней никакого давления нет Работает середина по большей части, даже без задников и, в принципе, как бы от того, что мы ее убираем, мы ничего не теряем. В-третьих, значит, мы убираем таким образом ту шерсть, которая не нужна. Шерсть, у нее есть минус. Она набирает себя в снег, набирает себя в воду. И тащить это наверх в достаточно тяжело и непонятно зачем, как бы, да? Тоже логика. Даже если откинуть все там стойкость к камням и повреждения, то есть тоже лишний вес соскать в ногах. В общем какого счастья-то особо нету. Поэтому, собственно, это решение, оно имеет абсолютно законное основание на право жить. И, честно говоря, в своей практике готов рассматривать такие варианты для себя, как бы, как интересные, актуальные. И тут даже пробовать нечего, тут понятно на логике, что это хорошо. То есть, в принципе, остается только то, что вот сам камус, оставшийся, здесь должен быть качественный, и на нем экономить не надо. Вот и все, и все у вас в жизни будет хорошо. Все, я пойду... Посмотрю другие решения, использующие вот этот ход. Ну и встретимся где-нибудь там вот в скитуре. Пока.